Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим тайский ужин из морского коктейля и овощей. Для этого нам понадобится коктейль морской, фунчоза, ассорти овощное, у меня кабачок, брокколи, цветная капуста, перец сладкий, перец острый, фасоль, кукуруза, горошек, морковь, шампиньоны, лук и специи у нас черный перец, смесь перцев, яйцо куриное, соевый соус, оливковое масло. Замачиваем на 20 минут фунчозу. Наливаем оливковое масло, подогреваем его. разогреваем в разогретое масло добавляем наш морской коктейль накрываем крышкой тушим минуты три добавляем наш лук морковь и шампиньоны тушим еще около пяти минут под закрытой крышкой соль, кукуруза, зеленый горошек я взял консервированные, но можно взять замороженные, предварительно отварив их в подсоленной воде добавляем наши перцы готовим еще 5 минут Добавляем соевый соус и наши перцы. Все хорошо перемешиваем. И добавляем капусту с кабачком. Также тушим под закрытой крышкой 10 минут. Далее добавляем нашу кунчозу, замоченную разрезанную на 4 части. И чеснок. Мелко рубленый чеснок. Все хорошо перемешиваем. Добавляем сюда наши бобовые. И яйцо. Все хорошо перемешиваем. Когда яйцо начинает собираться хлопьями, выключаем печку. И под закрытой крышкой минут 10 даем настояться. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!